Древние говорили, и на небе, и на земле скрыто больше, чем снится нам. На огромных просторах Азии, и с времен, по сей день живут легенды о далекой сокровенной священной стране. В среди самых высоких неприступных гор скрыта эта страна. В течение тысячелетий делались постоянные попытки найти ее, но никто никогда ее не находил и не найдет. Найдет только тот, кто приглашен туда. На востоке эта страна называется Шамбала. Шамбала в священной стране.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 На Востоке эта страна называется Шамбала. Шамбала это слово не наше, тибетское. Переводится оно как перевал. Но надо дорасти до этого перевала, чтобы расстаться с физической кармой. И вот когда человек перевалит этот перевал, только тогда его могут пригласить в эти похоти. По собственным любопытству есть два отношения к знанию. Любопытство и любознание. Всякие любопытные никогда с высшими силами контактов не налаживаю. Только с темными силами. А от любителей знания, высокого знания, никакого попало. То есть тот человек, который не желает себя превращать в мусорное ведро, а ищет везде и во всем жемчужины знания, вот такой человек называется любознательным. Этот понятно, да? Чтобы не путали эти вещи. Если у кого-то спросите, а зачем тебе это надо, Да так я вот любопытный, значит, все с ним больше делаем не надо, пусть копает в другом месте. Обычное. В том смысле, как мы произносим это слово «люди», оно к ним не неприменимо. Хотя они о себе говорят, что называйте нас так. Там живут великие подвижники, мудрецы космического размаха. Среди землян ничего подобного нет. И никогда не было. И земля пока, к сожалению, ничего высокого равного им не вырастила. На востоке их называют махатмами. Маха великая атма душа. Означает великие души. Легенды Востока, древние легенды, говорят, что Махатмы – это те, кто достигли материального или физического совершенства и физической жизни, физически воплощаться им не нужно совершенно, у них нет в этом надобности. Они живут более высокой жизнью, для нас это пока в проекте, в далеком будущем. Они живут полной духовной жизнью. Что это такое, никто из нас, из землян не знает. Что такое настоящая духовная жизнь, да еще и полная. И для чего это вам все говорю? Чтобы вы знали эти тонкости и не воображали, что вот я якобы там духовной жизнью живу уже. Иногда вам кое-кто одержимые тоже такие рассказывают, вот тоже они там духовностью занимаются. То есть, чтобы вы знали, духовности столько духовностью занимаются. То есть, чтобы знали, духовности столько, сколько людей на этой планете, а их 60 миллиардов. Понятно, да? Что в этих моментах вы плавали хорошо, как говорится. То есть сколько сознаний, а уровней сознания очень много. 60 миллиардов у нас тут на нашей земле. Почему 60? Но ну, вы уже знаете, что вот у нас есть физический мир, вот он тут вот сейчас мы в нем, есть тонкий мир, есть там ментальный, огненный, ну и так далее. Дальше нам пока не надо. Так вот в этих трех нижних материальных мирах проходит эволюцию 60 миллиардов людей в трех мирах. Вот сейчас в этом только 6,5, да? помните, да, 6,5 миллиардов здесь, вот, в физическом мире. Остальные в тонком мире, ментальном. И кто-то регулярно там попадает на какое-то мгновение в нижнюю сферу огненного мира. Ну, это то, чтобы взглянуть, что он делал то назад посмотреть. И увидеть, что будет тебя в будущем тебя ждет. В огненном мире обычно... Там мало кто задерживается из нашего брата, поскольку там недоросли мы еще до него. А вот эти вот великие души или космические учителя, пришедшие из других планет, для того, чтобы помогать нам с вами подняться из животного состояния до человеческого, а потом пойти дальше... До разных ступеней сверхчеловеческого состояния, их там много. А за ними там еще пойдут бесконечное, бесконечное количество божественных ступеней. Ну а что это за ступени? У нас с вами язык и терминология совершенно не разработаны. Понятно, да? Вот этот стул мы знаем, как называется, да? Вот этот стол, там, скажем, вот там. Всему мы название дали. А то, с чем мы никогда дело не имели, да? Как мы можем тому дать какие-то названия? Поэтому у нас никакой терминологии в этом плане не разработано. Поэтому какие там ступени, мы не знаем. Великие учителя, правда, нам кое-что открыли. Так зато. Мы, земляне, столько наболтали там, столько всего намешали, накрутили, навертели, наварили, что когда они что-нибудь дают, какие-либо знания нам вроде надо, а с другой стороны опасно. Невеждам давать эти знания, которые не доросли своим сознанием до высокого уровня. Они живут полной духовной жизнью высочайшей, недостижимой для нас вами мудростью. Они постигли тайны бытия, тайны космической жизни. Но эти тайны, их постичь полностью никогда нельзя. Но по сравнению с нами, они, конечно, такие тайны постигли, которые когда-то в будущем, мы тоже сможем что-то постичь. Накопили колоссальные знания о законах космоса и природы, о прошлом и... Накопили колоссальные знания о законах космоса и природы, о прошлом и о далеком будущем. Хотя вот про наше будущее земное... Сказать довольно точно это довольно трудно, потому что неизвестно, чего воля землян выкинет. Они умеют управлять мощными, невидимыми тайнами природы. Могут путешествовать на разные планеты, в космосе, жить на других планетах. Все свои необычайные знания и умения эти великие существа хранят в Великой Тайне, никому их не выдают на этой планете. Нет надежных людей, кому можно было бы дать это. То есть сплошь одни эгоисты у нас тут, а эгоисты ничего знать нельзя, больше, чем знает сосед его. Поэтому наша планета это планета эгоистов. Каждый только что по себе. Для себя и за себя. И все. Ну, известно, что знание великая сила, в особенности знание сокровенных тайн космоса и природы, а также знание необычных возможностей человеческого организма. Ведь они тоже когда-то проходили нашу стадию развития, все. В космосе нет ни единого Бога, который когда-либо в прошлом не проходили человек Не может стать никакой Бог в космосе Богом, если он не пройдет то же самое, что и мы с вами. Только не обязательно вот в такой форме, как мы проходим. Форм прохождения материальной эволюции – бесконечное множество в космосе, поэтому то, что мы с вами проходим, этого может быть нигде нет, зато великое множество других форм. Сила необычных способностей через организма может быть громадной, а потому и крайне опасной, тем более, если она будет употреблена злыми эгоистичными людьми во вред другим, но и себе само собой. Вот свое имя Атланты. Это же был огромный материк. Он занимал практически океан. Вот эти материки, Южная и Северная Америка, Африка, часть Европы, входили в состав этого громадного атлантического материка, который простирался от Северного полюса до Южного где он сейчас? Его нет. Он на дне океанов. И вот особенно оскверненный Атлантами, то есть нами с вами, мы же там это все творили. Вот та часть гигантского материка. Вот посередине Атлантического океана проходит самая глубочайшая на Земле Мариинская впадина. Почти 12 километров глубина. Видите, как планета безобразие наш похоронила глубоко. А вот этим безобразиями, 10 километров глубина. Видите, как планета безобразие наш похоронила глубоко. А вот этим безобразиями, этими жуткими преступлениями мы себя поставили в положение. Хилых, безмозлых, слабых, лишенных многих возможностей, которыми животные обладают, кстати. Вот у собаки нюх там 8-10 тысяч раз сильнее, чем у нас. Собак ниже стоит. У нас нюх-то должен быть сильнее, чем у собаки. И всякие прочие там способности у животных. Слышали, да, них? они, допустим, какие-то там лягушки, какие-то там мыши, крысы, Причувствует землетрясение за несколько суток. А у нас, наши собственные дома и крыши, давят как мух. И мы что-то ничего не предчувствуем. Учило, как говорится, бревном по затылку. Тогда, видите, великие учителя дали знания, а они оказались во вред. Видите, личность вот каждого, они нам эти самые личности плохо уж подчиняется, да? Личность – это, как правило, враг нашего духа. Когда серьезно начинает заниматься человек, личность начинает против этого восставать, воевать. И вы вдруг кашлять начинаете, серьезную книжку почитать, вдруг спать хочется. Еще чем-то там серьезным заняться. Ой, я заболела. Еще там чего-нибудь. То есть личность, она временная и смертная. Ей абсолютно ничего духовного не нужно, начисто. Все духовное для нее это враг. Понятно, да? Вот имейте в виду, ваша собственная животная личность это враг всего духовного. Поэтому попытки заниматься духовными вопросами личность воспринимает в штыки. А еще состоит личность? Уже усвоили, да? Вон там плакаты недаром висят у нас. Это наше физическое тело, тонкое, ментальное. Церковники разного толка, отказавшись от серьезных настоящих знаний, много лет тысячи лет тому назад, вешать на лапшу все эти столетия, тысячелетия, что якобы там какой-то дьявол, какой-то дьявол, какой-то там сатана, враг человека мешает нам везде. Такой нехороший, понимаете. А на самом деле? Он там где-то есть, на самом деле-то. Но в первую очередь, его представитель в нас – это наша животная личность. Вот та самая смертная личность наша, которая находится не под властью духа нашей, а под властью разных там гадов, как правило, из астрала, из тонкого мира. Вот мы сейчас с вами говорим о космических учителях, о махатмах. Их знающие люди называют владыками. А почему? Они стали космическими учителями, владыками. А почему? Они стали космическими учителями, только одна там главная причина, которую они постигли. Они установили полный контроль над своей личностью. То есть они стали владыками над той материей, которая им космическая жизнь предоставляет. В первую очередь над своей личностью. А когда человек становится владыкой над своей собственной личностью, то вся природа кланяется ему как Богу и предоставляет себя в его распоряжение. В противном случае природа врагом является человеку. Вот это надо усвоить. Иногда у нас вот там кое-кого называют владыкой, да? Слышали, да? О, владыка святый там. Владыка это тот, кто полностью поставил под контроль свою животную личность. И она теперь становится его орудием, как говорится, на все сто процентов. Так вот, нас туда, естественно, не пускают, потому что это делать нельзя. Поэтому так заботливо храняются доступы к Шамбулу. Она абсолютно недоступна для проникновения посторонним. Непроходимые пропасти, снежные лавины перекрывают пути к ней. Никто не найдет дорогу туда. Кроме тех, кто позван, немногих очень избранных, самых добродетельных, честных, полностью уничтоживших свой эгоизм, преданных служению, преданных служению общему благу. Вот такие могут туда попасть. И то только по приглашению. То есть эти люди всю жизнь поставили, как говорится, на карту. Только на таких они могут обратить внимание. Вот миллиарды тут бегают по земле, да? Если среди них найдется такой, который начинает жить интересами сил света, он начинает светиться. И оттуда сверху видно, а вот один еще засветился. Вон еще одна. Но поскольку свет, он с разными цветами, оттенками, они взглянув мгновенно знают, что там в этого человека, и не надо путь соли съесть, чтобы узнать кого-либо из нас, чем мы дышим. Понятно, да? Миллиарды лет существования, миллиарды лет развития на своих планетах, а потом с нами они уже 18 миллионов лет тут. Представь себе, 18 миллионов лет без сна, без отдыха. И это, они же не могут поехать на какие-то там Хавайи, на Золотой берег, понимаете, дули там помаются, отдохнуть, как говорят, как наши буржуи святые. хотя все в их распоряжении. Махатмы пристально следят за всем, что происходит в нашем мире. Обладая сверхчеловеческими способностями, неведомыми для Земля, они могут в любое время видеть любое место планеты и все, что там происходит. Место планеты и все, что там происходит. Они направляют жизнь земного человечества, руководят его эволюцией, Стремятся просветить все народы, дать им направление, оказать помощь. Но помощь только в том случае удается им оказать. Если помощь свыше, народы или люди не отбрасывают. Часто бывало как раз так. Предлагается помощь свыше, но землян ее нет, мы сами. И у этих «сами» никогда ничего не получается хорошего. Они нередко воплощались в человеческих телах и ходили среди нас с единственной целью – научить поднять нас до человеческого состояния. Они находятся в очень трудном положении. Божественный искр, и теперь каждый из нас – это Бог. Чувствуете, да? И вот попробую, поработая с таким Богом, когда у него крыша, так сказать, на бекре. И он творит все, что ему вздумается, этому Богу. А вон на его волю давить нельзя. Закон свободной воли, космический закон запрещает. Если он как-нибудь попрет не то, надо, не скажешь ему, что ведь нельзя же этого делать. У него там должно созреть, что туда не надо лезть. Это опасно для него и для других. А у него не зреет там. Они часто пытались наставлять как-то руководителей там разных государств, предупреждения, какие-то советы пытались давать. Но редко наши главари в этом духовном центре планеты практически знают руководителей всех крупных стран. И все высокопоставленные попы, такие как папы, патриархи, тоже знают, но творят волю свою. Каждое столетие в Шамбулу могут попадать несколько человек для обучения, но редко кто оттуда возвращается. Возвращается, если кто-либо, то Ему обычно запрещено что-либо рассказывать за исключением некоторой только информации. Многие вещи, которые там наблюдаются теми, кто оттуда приходил, наблюдаются теми, кто оттуда приходил, кажутся нам фантастическими выдумками и сказками. И тогда величественные образы космических учителей уже не проходят перед нашими глазами, как какие-то призраки. Они нередко имеют физические тела, но тело в любое время могут оставить, потом в него вернуться, то есть они могут пользоваться одним телом там, тысячелетиями, когда надо его тело, когда не надо. Другим телом пользуются. Одним телом могут разные пользоваться. Зачем там иметь целый набор? Вот, например, тело Елены Петровны Блаватской. Там несколько великих учителей пользовались ее телом. информация, совершенно сверхчеловеческая информация. Вот Если взять тайную доктрину, заглаченную Зиду, труды ее. То есть, несколько богов пользовались ее телом. Николай Константинович Верих, сам будучи космическим учителем, в своем физическом воплощении, когда он выступал как человек среди нас, он писал, ну, кое-что можно дать людям. Пройдя эти необычные на горе Тибета с их Магнитными волнами, световыми чудесами, прослушав свидетелей, будучи свидетелем сам. В этом случае вы знаете о Махатмах. Я не собираюсь начать убеждать о существовании Махатмы. Множество людей их видели, с ними их видели, с ними беседовали, получали от них письма и вещественные предметы можно назвать многих еще живущих сейчас в наше время, которые лично встречали кого-либо из Махатмы. Эти памятные встречи с ними проходили как в Индии, так и в Англии, Франции, Америке и других странах мира. То есть на самом деле эти огненные существа везде. Их не надо где-то искать там в горах, Поскольку огненное тело является как бы общим для всей Солнечной системы, то они находятся в любой ее точке, в любой точке Солнечной системы, понятно, да, в том числе и у нас. Можете такое представить? Вот сейчас каждый из нас где находится? Вот, вот сейчас каждый из нас где находится? Вот здесь. И больше нигде, да? Ну, мыслями там, допустим, сейчас можно базар сбегать, ой, домой я там утюг, я там включила, нет, не включил. бросила там утюг. Суп у меня там как, не остался кипеть? Или еще о ком-то из своих близких подумали. Мысли туда-сюда побегали, опять тут сидим, да? И все. А почему такая у нас с вами ограниченность? Потому что уровень развития сознания у нас такой еще пока понимаете между прочим за рубежом особенно в азии существует обширнейшая литература о духовном центре планеты о махатмах и немало людей было и даже в наше время есть в истории в современности людей которые катакими космическими существами представителями космического братства нашей Солнечной системы. Поскольку вот планеты нашей Солнечной системы, такие как Венера, Юпитер, Уран, Нептун, их человечество, этих планет, объединены в космическое братство. И вот если бы не они, не их помощь, то согласно закону кармы, который выше всяких Солнечных систем, выше всяких галактик, мы должны были в конце XIX века уничтожены быть вместе с планетой. Мы сейчас с вами живем в долг за счет вот этих вот планет, которые я назвал вам. Понятно, да? Мы тоже некие. Сами Махатмы свое существование объясняют законом космической эволюции человечества. Суть этого, след... Суть этого закона в следующем. Каждый отдельный человек, это духовное бессмертное существо, эволюция которого вот на данном этапе проходит путем повторного воплощения в физическом мире нашей Земли. После смерти тела духовная сущность человека никуда не исчезает, никуда не растворяется. Никуда не растворяется. И человек становится еще живее, чем он, когда он жил в физическом теле. Продолжает свое самостоятельное пространственное существование. Тонкий мир – это в пределах нашей планеты, сот километров назад, над поверхностью Земли. А если человек сбрасывает тонкое тело, то ментальный мир – тот простирается уже намного больше. Иногда наша Земля соприкасается своими ментальными телами с другими планетами, которые как мимо нас, если пролетают. Вот в этот момент, у кого ментальное тело хорошо оформлено, можно спутешествовать на другую планету. Только в том случае, когда планеты соприкасаются ментальными телами. Понятно, да? В противном случае, возможности побывать где-то на другой планете ни у кого нет. Если ментальное тело не развито. И когда вы слушаете бредни, у крыши поехало разных одержимых там контактеров и прочих, что они там на другие звезды, там на, другие, на другие звезды, там на другие галактики там летают, понимаете, и потом вот чушь что-то несут. Просто надо знать законы. Как? Что происходит? И тогда весь этот бред вытаскать надо бросить и верить этому не будете. А для того, чтобы свободно путешествовать по всей Солнечной системе, надо иметь развитое уже не ментально, а еще более тонкое огненное тело. А ни у какого одержимого, ни у какого дурака огненное тело развитым быть не может. Вот это надо, эти моменты надо хорошо знать. Зачем нужны вот этому полуживотному, получеловеку физическое воплощение на этой земле? Ну, надо же совершенствоваться. Приобретаемые ментальные, то есть умственные, нравственные качества сохраняются, накапливаются. Таким образом, они понемногу возрастают. Проходя через многие жизни в разных телах, духовное качество человека постепенно растут развиваются. По истечении очень длительного времени, когда человек проживет множество жизней и множество планет, как бы износит, вот как мы изнашиваем одежду, да? изнашиваем свои физические тела, мы еще также изнашиваем и планеты. Когда уже от планеты взять нечего больше, ему предоставляют другую планету для развития его сознания. И вот, и вот сейчас мы проходим с вами, выйдя из животного царства, сколько там, 318 миллионов лет назад мы появились на вот в этом четвертом круге. Счет и круг уже длится, 318 миллионов с лишним. Пройдя человеческую эволюцию, человек пройдет 7 стадий. То есть манада, которая говорит о себе, сейчас говорит, что она человек, она на достигнув человеческой стадии, проходит 7 основных циклов. То есть три стадии. Вот вы слышали о духах природы, да? Об элементалах. Духи там земли, воды, воздуха, огня, да? Слышали? Вот сейчас эти духи заведуют абсолютно всем. Везде, каждый вот этой. И воздухом, и всеми твердыми предметами, все абсолютно. Это их сфера деятельности. Если бы над ними власть бы имели, то сейчас можно из любой вот этой вещи сделать любую другую вещь. Если мы умели бы им отдавать распоряжение, если бы были бы с ними в дружбе. Форму тела своего. Тело вот, у каждого видел зеркало такое оно, да? Свое любимое тело, видели, да, все? Если бы с ними быть в дружбе и знать, как на них воздействовать, то свое тело можно менять было бы, любую форму придать ему практически мгновенно. То есть духи, стихи, полностью все тело состоит из того, на чем они являются, как бы, командирами. То есть вся материя вокруг, в любой форме, это сфера деятельности духов природы. Так вот мы когда -то тоже с вами проходили эту сферу, три элементальных стадии а все духи и стихи стремятся стать, воплотиться в материю. Четвертая стадия – это когда они воплощаются в минералах. То есть вся твердая материя – это воплощение духов природы. Четвертая стадия. Мы ее тоже проходили. Потом они из минеральной стадии становятся растениями. Мы с вами тоже когда-то были растениями все. Потом животными. Только на каждой новой планете это происходит. Сейчас мы на этой планете человеки, на предыдущей были животным царством, а до этого на другой планете были растительными. Вот эти все стадии, семь стадий проходим, становимся человеком, и отсюда решаем снова туда, во тьму кромешную, как сказано во тьму кромешную, как сказано в Библии, бросится назад начать по новой там где-то что-то или дальше идти поэтому этот момент вот сейчас на этой земле впервые за всю ее историю за 4 миллиарда с лишним там или сколько важный момент в жизни земли и ее населения страшный суд каждый будет решать или вернуться обратно или пойти начать новую, сверхчеловеческую стадию. Их сень тоже. Понятно, да, в этот момент? В чем страшный суд? Зачем он нужен? Отбор будет идти. Заканчивается вот этот цикл. И переход довольно резкий. Почему? Потому что конец одного цикла и начало другого. Обычно всегда, Кали-Юга всегда заканчивается с треском. То есть черный век, любой черный век. А черных веков много разных по длительности. Есть черный век у глобусного круга, есть черный век у коренной расы, есть, так сказать, у подрасы, у субрасы, там, у какого-то народа, там, допустим, племени и так далее. Понятно, да? Иногда черные круги накладываются друг на друга. Ну Тогда особенно становится черно круга. Так вот, мы должны начать, те, кто решили идти дальше, начать новую космическую как бы, ступень, состоящую из семи основных циклов, то есть сверхчеловеческую. Вот это уже как бы не человеческая, а сверхчеловеческая ступень космической эволюции или послечеловеческая. Ну, бога человеческой назвать ее трудно, пока еще мы настоящие боги и не пригодны. Там тоже есть ступени. Вот сейчас те, кто с нами работают, вот мы когда с вами воплощаемся, нам эфирное тело там кто-то готовит, вот это работает ангелы. Вот самая низкая, окачеловейская ступенька, или человеческая. Потому что мы это ничего же не изображаем еще. Мы свое эфирное тело не можем готовить. И вообще не знаем, что это такое. Вот вы тут что-то узнали, а вот там эти тысячи, миллионов бегают по базарам там, по постелям, понимаешь? Постелям, понимаешь, и по прочим ладят. А ничего не мы знают? Ну, может быть, дружко их там просветит или еще что-нибудь в этом роде. Конечно, если мы вообразим сверхчеловека, Вот если кто-то поднялся на сверхчеловеческую ступень, ну, на какую-то там не очень высокую, он, конечно, для нас с вами будет самим Господом Богом. Потому что он такое может, по сравнению с нами. Но на самом деле Он еще очень мало может, но ну, если сбой, еще более высокой точки зрения посмотреть. Но для нас Он, он прям Господь Бог. И вот вы, скажем, телевидение там слушаете или что-нибудь там читаете, какую-нибудь бульварную макулатуру, эту, и там огня много, все это воздействует на людей, и они начинают ощущать, видеть, чувствовать больше, чем раньше. В течение времени ускорилось, тонкий мир для многих стал открываться понемножку с разных сторон, в зависимости от уровня развития их сознания, и тонкий мир, приближаясь, и всякие там сущности, обычно же у нас в основном везде, они имеют дело с нижними слоями тонкого мира. И всякие вот эти воздействия, кому они приписывают? Господу Богу в основном. Вот Господь мне там то, это, я вот у Него то просила, это выпросила и так далее, и тому подобное. То есть в этих вопросах вокруг мы видим с вами, если, конечно, знаем, что к чему, если, конечно, знаем, что к чему, Полнейшее невежество. Если кто-то из тонкого мира, там человек что-то сделал, он приписывает хорошее, если сделал. Приписывает кому? Господу Богу. А кто он такой, этот Господь Бог? Тот, кто приписал, это не знает. Вот наше с вами сознание, уровень развития нашего сознания – по сравнению с сознанием великих космических учителей, которые с нами работают, это все что как сознание насекомого и наше с вами. Представьте себе разницу. Вот сейчас наше сознание и сознание насекомого. Так вот, у нас отличие от их сознания еще больше, но в то же время у каждого из нас перспективы беспредельные. перспективы беспредельные. Ничего сверхъестественного. Никакого предела развития и эволюции не существует. Космическая эволюция основывается. В основном мы с вами имеем дело. Законов в космосе разных много. Но есть основные законы, есть как бы второстепенные и так далее. Но все они выходят на один единый закон. Вот мы с вами имеем дело постоянно с законом перевоплощения и с законом кармы. Но закон кармы пока мы примитивно себе представляем, но уже там что-то знаем о нем. То есть, ну, закон. В Библии тоже о нем есть упоминание, что посеешь, что и пожнешь. А законом перевоплощения каждый день дело имеем. Кто-то помер, кто-то родился, кто-то вспомнил свою прошлую жизнь или отдельные фрагменты и так далее и тому подобное. Все, что наработано у каждого человека, все его нехорошие и хорошие стороны, все продукт прошлых воплощений. И надо себя четко усвоить, что никаких даров Божьих не существует в космосе. Все заработано руками и ногами самого обладателя. Как хороших, так и нехороших качеств. То есть человек, хозяин своей собственной судьбы. Иначе какой он Бог? Какой он Бог, когда у другого Бога что-то выпрашивает. С другим можно посоветоваться только. И он скажет, ты вот это делай, вот это не делай. А этот маленький Бог может послушать того, который... Это уж дело его свободной воли. Так что вот, господа Боги, все в ваших руках. Понятно, да? Как закон перевоплощения, так и закон кармы говорят нам, что тайная так называемая судьба человека. То есть его счастливая жизнь или несчастливая, страдания или какие-то благополучия обуславливаются следствием прошлых жизней. Каждому воздается по заслугам. А какие заслуги могут быть? Ну, как хорошие, так и плохие, да? Каждый пожинает плоды того, что посеял в прошлом. Вот, допустим, человек болеет, да? Ну, ведь мы часто пытаемся искать причины, что это, понимаешь, я болею, да? Или кто? А причина-то в чем? Всегда виноват, в первую очередь, сам. А потом виноват кто? Обычно человек не один виноват. А потом виноваты еще и те, с кем он когда-то общался, в каком-то обществе был в какой-то партии, в какой-то секте, в какой-то церкви, в каком-то народе. То есть здесь обязательно примешивается коллективная карма, семейная, там, родовая, племенная, национальная. То есть тайная и групповая карма. Карма страны, карма человечества. То есть личная карма, она обязательно связана с разными видами. С другими видами кармы. А что такое карма? Карма, как вы понимаете? Э, вот тут вот надо четко себе э, вот тут вот надо четко себе представление создать о карме. Во-первых, карма это то, что человек накопил. Это не закон. Вот то, что накопил, это карма. А то кто управляет вот этим всем? Это закон кармы. Понятно, да? Когда говорить о законе, это космический закон, вечный, абсолютный, там, беспредельный и так далее. Это один смысл, или один термин как бы. И когда говорите о своих собственных накоплениях, тоже называете это кармой. Но это накопление. А ими управляет закон. То есть вот эти два момента надо различать. О законе одно, о своих собственных накоплениях другое. Но вот в этом термине, как бы объединить у меня существуют какие-то энергетические накопления. И вот они все и моей жизнью здесь управляют. Материя у нас это физическое тело, грубое и плотное. А вот тонкое тело, ментальное тело, и все и так далее, это для нас на данном этапе энергии. Когда в тонком мире будем, тогда там для нас появится тонкая материя, а сейчас она для нас энергия. Вот все эти наши энергетические накопления, энергоматериальные накопления, то есть все, что мы в прошлых жизнях там начувствовали, эмоционировали, надумали, намыслили, все это что? Тянется. Как длинный хвост коротких связей. С разными там людьми, природой, высшими силами, низшими силами, все это людьми, природой, высшими силами, низшими силами. Все это вместе, накопление, это говорят наша карма. А над всем этим стоит закон кармы, будущие существами высокой степени эволюции космические учителя или махатмы, по сравнению с обычными людьми, обладает колоссальнейшими знаниями и, как говорят, неземной мудростью или надземной мудростью, мощными внутренними силами. Согласно космическому праву, а вот у нас тоже существует здесь какое-то право, да? Вот у каждого есть какие-то обязанности, какие права там, да? Оказывается, в космосе существует космическое право. Оно, конечно, от наших прав отличается здорово зданием. И вот великие учителя или махатмы представляют собой невидимое правительство нашей планеты. Но поскольку у нас тут еще оказались и силы зла, которые свои цели тут имеют с большим количеством помощников, они тоже создали свое невидимое правительство. Правда, но для тех, кто немножко соображает, оно видимое, по большей части бывает. То есть невидимое черное правительство. Вот. Мы об этом невидимом черном правительстве на лектории кое-что покажем вам. Естественно, высшие силы или махатмы имеют такую космическую аппаратуру, космическую аппаратуру. Она совершенно неизвестна земной науке. Они могут видеть любое место планеты, читать мысли любых людей. Для них не существует каких-либо запретных или секретных мест на этой планете. То есть никакие двуногие, кем бы они себя ни воображали. И тот же самый сатана, которого уничтожили силы света в 1949 году. Все, что он творил, и его черная иерархия, все это абсолютно было известно силам света. То есть вот это вот надо усвоить, то, что для них не существует никаких секретов, никаких тайн. От них невозможно нигде никому скрыться. Даже самому сатане, который, кстати, был тоже когда-то когда -то космическим учителем, но упал потом. Но, конечно, по уровню развития был приближался к ним, но не настолько. Передача своих мыслей посылками в мир эволюционных идей, высоких, светлых идей, космические учителя и махатмы руководят эволюцией человечества. То есть они постоянно насыщают ментальное пространство нашей планеты высокими мыслями, идеями. И люди, если желание такое появляется, они могут как силы зла насыщают пространства своей мерзостью, да? так и силы света. А человек постоянно может выбирать или бездну ада, или свет рая, как говорят видимое космическое правительство вмешивается в дела человеческие, посылая своих посланников, которые несут какие-то предупреждения дают какую-то информацию, совет, помощь могут оказывать. Но во главе наших космических учителей стоит еще более высокий учитель. То есть над всеми руководителями планет Солнечной системы стоит еще более высокий. Но это понятно вам, да? То есть у каждого космического учителя, какого бы уровня он ни был, есть еще более его учить еще более высокого уровня. И все это уходит в беспредельность. Вот для нас с вами наш Господь Бог – это Владыка нашей Земли, космический учитель. И все обращения к Богу знает об этом, люди не знают, соображает что-нибудь или нет. Все обращения, естественно, к нему. Но поскольку наша планета входит в состав Солнечной системы, а над Солнечной системой руководит владыка нашей Солнечной системы, его местонахождение, вот Солнце видели, да? Вот там его местонахождение. На сегодня, наверное, Хватит. Я вам рекомендую, каждому надо иметь в эту книжечку. Понятно, да? Если вы хотите дальше расти и развиваться. Вот в этой книжечке вкратце дано в очень сжатой форме то, о чем во многих книгах написано в более там, расширенном виде. А здесь такой вжатой форме очень понятно, что ли, доступно для нашего примитивного сознания. Поэтому, если хотите дальше в этом направлении двигаться, вот это обязательно надо иметь космические легенды в этом направлении двигаться, вот это обязательно надо иметь космические легенды надо иметь вам обязательно.